Мой желание Почему ты всегда бросаешь одежду на пол? Потому что иначе она будет стоять колом до потолка Она сейчас придет Кто? Сестра Селла Знаете, дезеры такая красотка, как будто сошла с обложки поп-журнала Да я плюху Я не понимаю, как ты можешь жить в таком убожестве? У нас даже на двери в туалет нет замка Какая разница? Там все равно нечего украсть. А ты проиграл. Давай деньги проваливай. Мне пора в мастерскую. Послушай, Фрэнк. Да? К нам придут гости. Ты не мог бы не показывать им свою татуировку? Но это только слово «мама». Важно не «что это», а «где». На животе, ну и что такого? Почему ты не наколол хотя бы папу? Потому что пришлось бы выколоть и виселицу. Есть кто дома? Стелла? Стелла, милая Стелла, сладкая моя Стелла! Где ты, черт возьми? Дезера, малышка моя Я так рада, милая Дай-ка я на тебя посмотрю Да ты такая большая То есть, высокая Сегодня просто голова идет кругом. На улице такой ужас творится. Я увидела, как собака погналась за кошкой. Надо было ее спасать, я тоже побежала. И камнем, ее камнем. Теперь, дорогая, я вся в пене, как скаковая лошадь. Дорогая, ты, кажется, в мае выходишь замуж. Конечно, выхожу, дорогая. Сама понимаешь, Дебуа де Сансу звучит гораздо лучше, чем ненасытные брюхо Дезер. Что за чертовщина? Дорогая, а как насчет физической стороны твоего брака? Вот здесь полный порядок Роберт бегает по утрам, у меня есть кубик Рубика Нет, дорогая, я хочу сказать, ты нашла настоящую любовь а, Как сказать? Каждый раз, когда он хочет меня поцеловать, он никак не может найти чистую салфетку Когда он хочет меня укусить, нам приходится идти к стоматологу к стоматологу? Он рвал его зубы Я не хотела, мама. Не бей меня, мама. Делай со мной все, что хочешь, а бей собаку. Ты хочешь сказать, что ее лифт, не доезжая до последнего этажа, башка не в порядке? Да, я знаю. Привет, дорогая. Ты хорошо спала? Я спала как ребенок, как маленькое сладкое дитя. Ты что, намочила постель? Дейзи, разнакомься, это Фрэнк. Можете ним вставать. Почему бы тебе не выйти на крыльцо и познакомиться с ней получше? Поговорить о том, о сём. Черт, возьми! Тоже мне конфетка. Я ей только спросил, видишь этого пса с одним глазом? Я ей сказал, посмотри на эту бедную мертвую птичку. Она спросила, где? Я сказал, посмотри на вот это. Она говорит, я знаю, знаю, знаю. Она знает. А зачем тогда творить такое? С меня хватит, дорогая, с ней надо что-то делать. Ты этого не сделаешь, слышишь? Не волнуйся, дорогая. Алло, это доктор Уотка. Профессор циклической керамики, ремонт котелков. Вы отводите людей в дома чудес. Дерьмо вопрос. Не можете подъехать сегодня вечером в дом 36 на Мэйбл Роуд? У нас к вам дело. Надо тут одну забрать. Спасибо большое. Ничего, ничего, дорогая, все будет хорошо. Ты только посмотри. Вот это Да! Я вам не позволю разглядывать всякие гадости. Ты что, никогда не видела, как по телевизору народ любит друг друга? Прошу простить, где здесь комната для маленьких девочек? Скажи что-нибудь, Фрэнк. Что? Фрэн? Что-нибудь. Что Идешь отлей Да. Я слышал, Сэм собирается купить гараж. Да, три тысячи первый взнос, а всего надо двадцать три. Получил кредит. Сэм теперь станет таким независимым. Какая тут независимость, если кредит? <свист> Дорогая, ты нас там слышала? <свист> да. Мы здесь тоже. Знакомьтесь, <свист> это моя сестра Дезера Юбан. Привет. Привет, приятно, да. Рада знакомства, джентльмены. Скажи, Фрэнк, ты куришь сигары? Да, курю после хорошего обеда. Обычно пару раз в году. Дорогая, с этой кашей что-то не так. Да, я уронила в нее чулок. Вот тебе на. Простите. Он, наверное, ошибся дорогой и попал в мой желудок. Надо идти. Пора, пора. Простите, можно мне присесть? Не думаю, что это так легко. Не будь таким старым козлом. Обычно меня зовут Бонд-Картежница. Нет. Может, ее отослать? Нет, нет, нет, нет. Скажи, подруга, поднимаю ставку еще на 5 долларов. Согласна? Я тоже. И я поднимаю под тебя. И под тебя, кабель вонючий. Открываемся, черт побери. Ты что-то сказал? Черт, королевский флеш. О, нет. Я так счастлива, так счастлива. Женщины всегда правы. Она опять выиграла. Выиграла здесь, выиграла там. Ничего вам не отдают. Еще раз. Спасибо всем, спасибо ей, спасибо мамочке моей. Она жульничает. Прошу прощения. Шулер. Это ко мне, дорогая. Не волнуйся. Вперед, мальчики, забирайте их. И не церемоньтесь. Спасибо, что нас вызвали. Спасибо. Какая жалость, они казались такими приятными ребятами. Эй, а где парни? Пришел за ними доктор Мюррей. И нет у тебя больше друзей. Нам так хорошо вместе вдвоем, и счастливо мы теперь заживем. Просмотр